Добрый день, шановные сябры! Ситуация, как вы видите, очень радикально изменяется. И, на жаль, наши замороченные прогнозы, того, что мы можем столкнуться с новой хвалей репрессий, расправживаются. На сегодняшний день, уже с момента начала акции супердекрета номер 3, по неполных даденных правоохранительных центров Весна, затремано и уже больше 70 человек. Сегодня так само отбывается суды по разгляду административных справ в некоторых городах, в приватности в Оршии, и это лишь может повеличиться. Причем, требуется значить, что репрессии заканули больше широкие полы, чем только представители политической оппозиции, громадские активисты, которые принимают участие в этих акциях протесту. Мы видим так само, что ожидаются переследования и журналистов в связи с выполнением их своих обязанностей журналистских, и так же ожидаются переследования правооборонцев приватности сябра правооборонщика Центра Весна в Гомеле с Федора Даренку и Поплавного. Это выкликает нашу особливую занепокоенность. И в связи с взглядом правооборонщик Центра Весна в субботу высыпал с заявой, который означал резкое погашение ситуации с правом человека в Беларуси, закликал влады спонить переслед громадянам в связи с жертвованием ими своего э, права на мирный протест и выказанием своего меркования, а так также э, провести по испынению декрета номер 3, полного испынению декрета номер 3. Мы будем отсочивать ситуацию на надалей, сподеемся, что она нормализуется, и эта хвальная репрессию будет испыненная.